Курс биткоина пробивает 8000, а в Нью-Йорке завершилась самая значимая конференция по криптовалюте под названием «Консенсус». Приветствую, на связи Алекс Даймонд и в этом видео я хочу записать основные тезисы, основные новости, которые были озвучены на данном мероприятии. Я выбрал 7 значимых новостей, которые мы здесь и рассмотрим. Первое из этих значимых новостей это то, что в Америке стали принимать к оплате криптовалюту известные сети. Ну, для нас, наверное... Известный будет здесь бренд, это Baskin Robbins. Каждый в детстве кушал эти знаменитые шарики мороженого, но также вы можете загуглить от Whole Foods, Nordstrom, ну и так далее, от магазины, которые представлены на этом слайде. Более 30 с половиной тысяч точек магазинов, в которых теперь можно оплачивать, расплачиваться биткоином, биткоин кэш, доллар от Джемини и эфир. Окей, двигаемся дальше. Samsung. Мы знаем, что в Galaxy X10 они встраивали биткоин-кошелек. А теперь они распространили свои кошельки не только на S10, но также на более бюджетные версии телефонов. То есть это все ведет к массовому масс-адопшен, так называемой. Да, когда больше людей сможет, смогут гораздо проще пользоваться криптовалютой. Также HTC. Добавляет в телефон Exodus возможность конвертации криптовалют прямо в телефоне, в кошельке. Все становится гораздо проще. Двигаемся дальше. Бакт знаменитый. Ну давайте вкратце расскажу, что такое Бакт. У нас есть для магазинов проблема, почему многие не принимают биткоин к оплате. Потому что биткоин скачет. Сегодня он 5000, завтра 6, послезавтра 4. И неизвестно какая выручка оказалась в кассе. Бакт предлагает решение, что на сутки фиксируется курс биткоина. И по этому курсу можно его обменять на, там, на доллары, на рубли. Ну, на сегодня пока на доллары. Вот, соответственно, эта система в принципе такая же, как и курс доллара. Когда банк фиксирует курс доллара на сутки. То же самое предлагает Бакт. И вот они объявляют, что в июле как раз начнется тестирование реальное данной системы. Это все опять-таки ведет нас к тому, что простые пользователи, простые граждане смогут использовать криптовалюту в своей повседневной жизни. Переходим дальше, переходим к таким гигантам, как Microsoft. Microsoft решил создать систему идентификации личности, которая будет основана, базироваться на блокчейне биткоина, то есть будет задействовать здесь биткоин далее эфир предлагает решения для корпоративных клиентов ну скажем так улучшает эти решения еще осенью была такая тенденция что корпорации выбирали блокчейны формата корды нежели эфира а на эфире оставались компании ну скажем так средние мелкие да? видимо эфир это увидел и предлагают теперь и свои решения для того чтобы на своем блокчейне создавались какие-то смарт-контракты, да, какие-то решения и огромных, больших, гигантских компаний. И далее мы видим такую новость, что в тандеме с Polymat есть решение, которое сможет предложить оцифровывать акции компаний. Вот. Но ну, а Акции компаний это собственно, рынок, я даже не знаю насколько триллионов или квадриллионов долларов. Исходя из этого всего новостного фона, мы с вами можем понять, какие суммы, какие деньги будут приходить на рынок. Я оставлю ссылки на все эти новости под видео. Вы можете сохранить данное видео у себя где-нибудь в закладках, в соцсетях. И в следующий раз, когда рынок будет валиться вниз, когда все будет идти к чертям, вы можете вернуться к этому видео и посмотреть, что на самом деле происходит на рынке криптовалют. Я уверен, что рынок криптовалют ждет, Огромное будущее, и мы находимся только в самом начале пути. На связи был Алекс Даймонд. Всего доброго.